Всем привет, друзья. Всем привет, да, друзья. Да, друзья, мы находимся в замечательном месте. Это гран березка У нас есть бакинские огурцы. Это продюсер, ведущий очень красивых мероприятий. Этого уже достаточно. Бонем Арабески. Арабески. Арабески. А, Денис Майданов. Денис Майданов. Мы не поем эти песни. Мы не поем эти песни. И потом этот огурец покрошить на некие угу. вот такие вот кубички вот так ты хочешь давай почему надо быть поваром кстати у нас их 1856 приглашайте нас в любой город в любой ресторан вашего города где мы обязательно споем приготовим вкусную еду